Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем двигаться от обиженности к высоте достоинства, от своей дефицитности, недостаточности, от борьбы к любви, благодарности, изобилию радости и сиянию. Это невероятная возможность проживать осознанно, даже каких-то 15 минут, соединяться со своей духовной, целостной, неделимой ангельской проекцией. Ощущать эту невероятную связь с чем-то большим, чем просто граница жизни. Вы чувствуете, как снова вашу жизнь тихо-тихо, на цыпочках новые возможности, они всегда есть, но по своей неосторожности мы их не замечаем, потому что очень плотно закрепили на экране своей жизни представление о том, как должно все быть, и перестаем в легкости и вдохновении по жизни плыть. Наш активный ум все время суетится и вперед стремится или назад оглядывается. Но ни то, ни другое не дают нам гарантии покоя. Нет в этом всем покоя. Сегодня я хочу призвать вас снова и снова к ощущению благодарности и в этот раз за несметное количество возможностей за все эти тысячи начал за все эти миллионы шансов которые уже с вами случились вы помните в одном из дней мы учились отмечать дня рождения каждого дня рождения, встречать его с восхищением, придумывать свои ритуалы, свои способы проявления этой радости из осознанности прошло всего лишь несколько дней, а многие из вас уже забыли о ней, не так ли? Каждый день дает десятки тысяч шансов продолжить иначе, остановиться и пойти другой дорогой, не сказать то, что обычно говоришь, не промолчать там, где глотаешь свою волю и молчишь. Выразить через форму свое настроение, не опираясь ни на какое внешнее мнение. Нового дня рождения. Вот оно твое воскрешение. И твое настоящее воскресенье. И не нужно ждать того, который седьмой день недели чтобы позволить себе радость сладость благость и причины для праздника начни планировать сначала счастье и поверь именно на реализацию его ты начнешь замечать возможности, ведь если ничего не хотеть, не иметь на горизонте целей, не ощущать под своими ногами какого-то толчка, импульса и вдохновения. Тогда зачем мы здесь? Зачем? Каждый для чего-то. Каждый, каждый. И если нет ясности в ответе на этот вопрос, не спи, не тупи ищи. Пускай хотя бы путь станет твоим учителем. Встань и иди. Просто смотри, что впереди. И будь очень внимательным, любознательным, открытым к принятию возможности. Это дар, который доступен для человека, осознающего себя любимым сыном или дочерью Бога. У него всегда золотая и успешная дорога. Всегда. Этот человек скажет изобилию «да», «не боится», Брать ответственность и рисковать, падать и сначала начинать. От чего боишься ты? От чего убегаешь? От чего прячешься? Чем ты прикрываешься? Почему все это себе позволяешь? У тебя есть невероятные возможности, невероятные. Твоя душа настолько богата. И только ум придумывает преграды и причины для страданий. Тогда же ему десяток новых заданий. Посмотри сегодня на свою жизнь и пропиши, пропиши физически, ручкой, какие сейчас у тебя есть возможности, что именно ты можешь дать миру. Что ценного в тебе есть? Какую пользу ты можешь принести? Какую? Двигаясь на души своей пути. Не нужно думать, куда ты идешь. Наслаждайся процессом. Наслаждайся. Будь радостью. Именно так ты Бога никогда не подведешь.